Ну, Во-первых, здесь обручевая на улице, на карте нет вот. если, если, это Карла... о, если это Карла Маркса 21 Это еще страна, там где противник Сема забирал людей где-то вот отсюда Вот ага. Поэтому, говорю, я как будет возможность Я заберу, вы не подумайте Но тут не мы, тут нихуя не мы